Здравствуйте! Сегодня мы начинаем решать задачу по кинематике К6 из вот этого сборника заданий по Тюрмеху, Неблонского со авторами. Вот это издание, задача называется ⁇ Кинематический анализ движения твердого тела, катящегося без скольжения по неподвижной поверхности, имеющего неподвижную точку ⁇ Вот условия задачи. Вот что нам требуется определить. Вот схема рассматриваемого примера. По неподвижной поверхности, в данном случае по конусу неподвижному, B, катится конус А, у которого одна точка закреплена. Это сферическое движение, то есть движение тела с неподвижной точкой, одной неподвижной точкой. В принципе, мы такую задачу решали когда рассматривали задание К5, использовали тогда углы Эйлера. Авторы напоминают это. Вот здесь, если мы посмотрим решение, мы увидим, во-первых, что порядок решения примерно такой же, не примерно а он в общем-то совпадает, и мы увидим вот здесь сноску в конце. Вот эту сноску вы можете почитать. Вот она. Если бы в этой задаче требовалось и так далее, то решались бы то задачи в форме углов Эйлера, уравнений, составленных для углов Эйлера. И вот здесь даже сказано, что порядок решения такой задачи показан в примере выполнения вот предыдущего задания. То есть... Аналитически мы научились решать задачи на сферическое движение, на движение тела с одной неподвижной точкой. Здесь показан больше, как бы сказать, геометрический способ решения этой задачи, который, повторюсь, более удобно применять, если нам нужно просто значение кинематических характеристик в какой-то определенный момент времени. Ну что ж, давайте начнем... Решать задачу К 5. А, извиняюсь, К-6. Итак, задача К6. Давайте я опять-таки напишу недословно, а по смыслу, это мы рассматриваем опять-таки, что сферическая. Движение абсолютно твердого тела. Сферическое движение тела. Ну и нам, естественно, надо что сделать? Разобраться сначала, что нам дано, на каком берегу дано мы стоим. И разобраться, на какой берег найти нам надо прийти. И уже только потом нам надо... Разбираться с тем, как мы будем строить мост из решения. Ну, или брод искать с решением. Итак, что нам дано? Что нам дано? Давайте посмотрим еще раз на условия. Вот оно. Тело А катится без скольжения по поверхности неподвижного тела Б. Имея неподвижную точку О и так далее, и так далее. Вот пример выполнения задания. Вот данные. Значит, что? Геометрия углы растворов подвижного конуса, вращающегося, неподвижного конуса. Он прямоугольный в растворе. Длина образующей подвижного конуса. Угловая скорость, с которой вращается вот этот конус вокруг неподвижной оси аппликат. Угловое ускорение, вот в данный момент времени на рисунке, с которым вращается этот конус вокруг этой оси. И э, расстояние точки М от окружности внешней подвижного конуса. М0М, вот этот отрезок длина. Ну что ж. Давайте запишем эти данные. Итак, нам дана геометрия альфа равно 60 градусов. Бета равно 90 градусов. Длина о ОМ нулевое равняется 30 сантиметров. Расположение точки М от края 10 сантиметров. Вся геометрия нам задана. Нам задана кинематика тела в этот момент подвижного. Угловая скорость, с которой он вращается. Этот конус вращается ради 1/2 радиан в секунду. Угловое ускорение в этот момент 2,7. Радиан в секунду в квадрате, что нам требуется найти. Смотрим: дано тела А и Б. Вот определить угловую скорость, угловое ускорение тела, а также скорость и ускорение точки М в указанном положении. Ну что ж, давайте запишем второй берег, на который нам надо прийти, это следующее угловое ускорение тела омега а ну, давайте для простоты раз у нас нет другого тел давайте просто писать омега угловое ускорение тела опять-таки просто обозначим его эпсилу и скорость точки м напоминаю это векторная величина да все векторные величины и ускорение точки м вот куда мы должны прийти. Решение, как я уже сказал, будет в большей части геометрическим. И оно будет состоять из четырех пунктов. В принципе, это порядок, с которым решаются все задачи на вращательное движение. Ну, большинство задач. То есть, порядок достаточно стандартный. Он состоит из следующих пунктов. Порядок решения. Первое, ищется угловая скорость, второе, ищется угловое ускорение, очень часто, почему это второе, потому что очень часто используют для этого определение углового ускорения, D, то есть найденную угловую скорость в первом пункте. Третье, ищется скорость точки М. Ну, поскольку часто используется, повторяю, тоже найденная в первом пункте угловая скорость точки. Для того, чтобы найти линейную скорость. И четвертое ищется ускорение точки М, которое, в общем-то, использует либо найденную скорость, либо, напоминаю, вот это произведение, когда мы подставляем вместо... Скорости сюда. Мы получаем, что это у нас ε умножить на r плюс ω умножить на V. То есть для нахождения ускорения нужны будут и то, что мы вычисляли вот угловая скорость в первом пункте, и угловое ускорение во втором пункте, и скорость в третьем пункте. То есть, вот э, таков порядок определения кинематических характеристик в задачах на вращательное движение. Ну что ж, прежде чем приступить к решению, нам понадобится несколько дополнительных э, вспомнить пунктов. К этому мы перейдем в следующем фрагменте.